К7, туарек, часть 2, потеря напряжения. Сюда приходит 14,7 с генератора. 14,7. На аккумулятор приходит 13,7, потеря 1 вольта. Клемы горячие, теплые, горячие. Беда в кабеле, который идет. Салон на аккумулятор. Вот этот кабель вот он, под замену. Просадка чуть ли не 1 вольт. Как его вытаскивать? Это будет интересно. Откручиваем топливный фильтр. Убираем в сторону. По возможности убираем бачок ГУРа. Опять же откручиваем. Снимаем колпачок аккуратно. Чтобы не поломать крышку, откручиваем клемму на 17, клемму на 13, вынимаем, освобождаем все здесь для доступа к тому концу кабеля. Как это делается, смотрите в прошлой части моего видео, поэтому повторяться не буду. 3 на 10 гайки и болта подвязываем, 17 силовой плюс при курке 13 дополнительный плюс Как разбирается ссылку на конкретные части по разбору дам сверху переход на видео. хидрые зацепы будьте аккуратнее вот имеем вот этого товарища продолжаем разбирать дальше попробуем пробоять а там посмотрим. Не получится, будем менять. На не оригинал. Как и прошлые провода стартовых генераторов. Это помогло очень. хорошо, Время идет. В общем, провод был разрезан. Опаян, облужен, показывать снимать некогда было, рук не хватает тем более. Таким образом, попробуем, если изменения будут, значит победил. Не будут, будем вынимать и менять на неоригинальный.